Я хочу сегодня рассказать немного о том, как чтут память советских воинов-освободителей в сегодняшней Германии, в сегодняшнем Берлине, в частности. Хочу рассказать об этом на примере Николая Берзарина. Почему именно на его примере? Почему на примере этого русского офицера с душой рокера, как о нем говорит немецкий историк Гетц Али? Ну, во-первых, потому что 16 июня этого года исполнилось ровно 75 лет с момента его трагической гибели. Во-вторых, потому что э, мой дед недолгое время недолгое время смог поработать э, с генерал-полковником Берзарином. Генерал-полковник Берзарин был первым военным комендантом Берлина, а мой дед тогда завидовал военными архивами под его руководством. Ну и в-третьих, потому что Николай Берзарин мой земляк, он родился тоже в Ленинграде. И в-четвертых, наконец, потому что, положа руку на сердце, вот скажите, вы помните это имя Николай Берзарин? Я не знаю, насколько часто его вспоминали в год 75-летия в России, в других постсоветских республиках, а в Германии к 75-летию со дня его гибели. Все газеты написали о нем. Ведь подумать только человек всего... Полтора месяца, ну плюс-минус, э, был э, главой послевоенного Берлина. Собственно говоря, больше он не захотел сам. Он передал создал магистрат, передал власть в руки немецкого народа. И вот таким э, запомнился берлинцам, благодарным берлинцам, которые до сих пор... Чтут его память, прекрасно его помнят. Вы простите мне некоторые сбои в речи. И дело в том, что я не пишу текстов. Я рассказываю вам э, все как друзьям. Или по крайней мере своим оппонентам, с которыми могу спорить. Я не читаю по бумажке. Я не готовлю вот такие шпаргалки заранее. Поэтому прошу вас простить, если некоторые дефекты дикции или сбои в речи. Как бы то ни было, я рассказываю о нем. Итак, Николай Берзарин. Может быть, кому-то покажется удивительным и странным то, что... В общем, можно было бы сказать, если, так сказать, это не было бы пошлостью, что здесь каждый камень Берзарина знает, если речь идет о Берлине. В Берлине есть площадь Берзарина. Если посмотреть, я выложу фотографии, ну, обычная площадь, обычная городская площадь. В Берлине есть э, мост Берзарина. Там очень часто около э, памятной таблички, посвященной генерал-полковнику, чья пятая ударная армия 1 ворвалась э, на улице Берлина, вела жестокие бои, там часто возлагают цветы. Самое интересное, ну, об этом э, немцы, кстати говоря, тоже знают только молодого поколения. В Берлине есть э, Берзарин-квартет квартет, квартет имени Берзарина Музыкальная группа И всех э, молодых ребят, которые смотрят мою программу Я бы попросил просто поискать Погуглить или по Ютьюбить И найти э, Их музыку Они играют пост-рок э, То, что они называют сами пост-роком э, Это атмосферная музыка И вот я бы предложил такой вариант Послушайте военные песни Тех лет и послушайте квартир Берзарина. Ребята уважают его из этой группы. И вы почувствуете, что было тогда. Время послевоенной разрухи, военной разрухи. И вы почувствуете атмосферу Берлина, такой амбиент. Как бы то ни было, кроме того, о чем я рассказал, в Берлине к 75-летию со дня гибели Берзарина э, установлено, вот вы видите, такой создан маленький небольшой мемориал А Гёц Али, превосходный историк, мне доводилось с ним общаться, э, большой поклонник Советского Союза, в лучшем смысле этого слова, я объясню почему. Он начал сбор средств и к 80-летию победы, к 80-летию со дня смерти трагической Берзарина э, там где он погиб, хотя сейчас об этом спорят и говорят, что, возможно, недалеко от Рейхстага будет установлен небольшой памятник ему. Памятник от благодарного немецкого народа. Памятник от благодарных берлинцев. Чем же, собственно, запомнился Берзарин за короткий срок э э берлинцам, которые передают память о нем из поколения в поколение, это не, не преувеличение, как вы видите, тем, что... Тогда был велик страх, что советские воины, которые вошли в город, начнут акции вместе. В последние дни, особенно в последние дни нацистского режима, об этом часто писала пропаганда, уже даже после смерти э, Гитлера, и очень боялись, э, кто, собственно, будет назначен, комендантом или, так сказать, советским бургомистром Берлина. И вот этим человеком оказался Берзарин. Первым же указом было восстановить электроснабжение, восстановить питание, восстановить водоснабжение, открыть кинотеатры, открыть пивные, что тоже порадовало немцев. Это был первый указ, первый приказ Берзарина – Первые инструкции, которые он раздавал своим офицерам, и вскоре он назначил городской магистрат из жителей, которые хотели отстраивать город, отстраивать новый Берлин. Наверное, наверное где-то предощущая, что когда-то их потомки создадут вот такую вот группу Берзарина, которая сможет играть свободную музыку, музыку свободного времени, музыку 21 века. Берзарин же воссоздал Берлинерцайтлнг, одну из старейших немецких газет, он работал над этой газетой, и вот ее стоит почитать, конечно, кстати говоря, этой газете тоже исполняется сегодня возрожденный Берлин сайтинг 75 лет. Очень интересно перечитать ее номера, которые приходили при, при Берзарине. Потому что, наверное, нам нужно пережить сложное время какое-то, да, чтобы понимать радость, понимать атмосферу этой газеты. Ура! Теперь горячая вода доступна и жильцам, жильцам не только первого этажа, но и этажей выше. Ура! Возобновлена электрификация. Ура! Пошли первые трамваи. Ура! Состоится первое представление послевоенное, театральное. Вот вся эта атмосфера, все это создано сердцем. Человека, которого Гёц Али, превосходный историк, называет советским воином с душой рокера. Что же произошло? Что случилось? Что за трагическая гибель была? Существует такая версия, что гибель Берзарина была якобы не простым трагическим инцидентом, а спровоцировано или устроено специальными службами Советского Союза, потому что, дескать, Берзарин слишком хорошо относился к берлинцам, это он за жестоким образом Карл мародеров, самым жестоким образом, слишком он относился к ним хорошо, но надо сказать, что эта версия никогда не получила какого-либо подтверждения документального, надо сказать, Подтверждение этой версии некоторые искали в архивах, но так и не нашли. Таких материалов не существует, так что это домыслы. А случилось вот что. Перзарин был действительно в некотором смысле советский беспечный ездок. Да? Люди помнят эту классику. Он обожал мотоцикл. Он обожал, а то его была слабость. Ну, если не считать курение. Николай был заядлый курильщик. Это была единственная его слабость. Осваивать новую технику. И вот э, в июне, в тот роковой день, вернее, за день до него, 15 июня 1945 года, в руки Берзарина попал тяжелый немецкий мо мотоцикл Цюндап. Он его осваивал, гоняя по улицам. И в трагический день, 16 июня, врезался в колонну советских грузовиков. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Человек очень трудной судьбы родился в Ленинграде в семье простого рабочего. Интересно то, что в годы 30-е годы, когда многие военачальники погибли при известных обстоятельствах, Берзарину как будто удавалось избежать вот э, этой участи, хотя он находился, да, в списке в списке подозреваемых, в списке врагов народа по, по делам, и вот впечатление такое, что ему удавалось избежать все время, оказываясь в различных горячих точках. То есть просто человеку, ну, в каком-то смысле, наверное, везло, или, может быть, его вела судьба к тому, чтобы он, в конце концов, не просто одним из первых освободил Берлин, но и возродил здесь жизнь. Он долгое время был простым красноармейцем, сражался в том числе и на Дальнем Востоке, сражался с, э, с Белой Гвардией. Но человек, если по посмотреть немногие его воспоминания, посмотреть немногие архивные воспоминания, это всегда был настоящий воин, настоящий воин, который видит свою, свой долг не только в уничтожении врага, а в первую очередь в защите мира, в налаживании мирной жизни. И одному из своих приближенных, если мы посмотрим архивные письма, Берзарин пишет письмо, буквально через два дня после назначения его комендантом Берлина, «Дорогой Лев, наконец я пришел к тому, к чему шел свою жизнь. Война должна быть закончена, должен наступить мир, ради которого я постараюсь сделать все возможное». Вот таким был этот человек, и если вы посмотрите... Пройдетесь по сегодняшнему Берлину, то вы увидите, что здесь очень много надписей, посвященных советским воинам. Надписи на домах, очень много мемориальных мест. Здесь вы себя не почувствуете чужим. Между прочим, в этом году исполняется и 25 лет со дня функционирования Советского германского музея, ныне российско-германского музея. Такое достаточно небольшое, скромное здание, но в нем все время обновляющиеся экспозиции, обновляющиеся выставки. Вот и в этом году действительно одна из великолепных выставок посвящена памяти Берзарина. В прошлые годы на эти выставки часто приезжали родственники Берзарина. Они вообще желанные всегда гости в Берлине. Их приглашают местные городские власти, общественные организации. То есть вот эта связь великолепная протянулась на десятилетие. Протянулась на десятилетие. Какое-то время, если я не ошибаюсь, я опять же рассказываю вам, не заглядывая в какие-либо шпаргалки, если я не ошибаюсь, в 1975 году, соответственно, к 30-летию гибели Берзарина глава тогдашнего социалистического Берлина Берлина в рамках Германской Демократической Республики объявил Берзарина почетным гражданином города время шло и в момент воссоединения Германии когда Берлин уже стал полностью, ну скажем так столицей объединенного государства. где-то был 94-й, возможно, год. Или даже 92-й год, когда все вот это происходило. Христианские демократы, пришедшие к власти в городе, решили, что Берзарин не должен быть упомянут в местных документах как почетный гражданин. Но время сделало свое. К власти пришли другие люди, и теперь в списке почетных граждан Берлина Берзарин занимает 89 место. И поверьте, 89 место это не по заслугам, это просто по датам, когда тот или иной человек что-то сделал очень хорошее для столицы сегодняшней Германии. Такова вкратце жизнь этого человека. Жизнь человека, которому... Кстати говоря, в Германии посвящен короткий художественный фильм, я его с удовольствием посмотрел. Я бы, конечно, хотел поставить его для вас, чтобы вы могли тоже посмотреть. Великолепный актер его сыграл, немецкий актер, и с душой сыграл. Опять же, «Квартет имени Берзарина», прекрасная музыка, к сожалению, я не имею этой возможности в связи с ограничением авторских прав на эти произведения. И тем не менее, вы, если окажетесь в Берлине, вы почувствуете сами, с каким уважением здесь относятся к памяти советских воинов, именно воинов-освободителей. На этом я заканчиваю свой короткий рассказ. И если вам будет что-то интересно, я открою для вас архивные документы, постараюсь найти то, о чем вы не прочтете русскоязычные приездки или не увидите на русскоязычном телевидении. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До следующих выпусков.